После установки фасада для посудомоечной машины по короткой стене у нас остается 48 сантиметров. Для полного использования пространства берем модуль на 50 и делаем из него нестандарт путем изменения ширины до 48 сантиметров. Далее, приступаем к проектированию навесного ряда шкафов. Удобнее начать с углового шкафа. Высота шкафов, на ваш выбор, 72 или 92 сантиметра. Для сохранения симметрии верха и низа кухни, также используем возможность создания шкафов нестандартного размера. В качестве элемента дизайна крайний модуль сделаем полностью нестандартным. Для этого зайдем в раздел нестандартного модуля. Выберем его ширину, высоту и глубину. Также установим количество полок. Такой модуль можно сделать любого цвета и размера. В общих настройках проекта можем выбрать цвет верхних и нижних корпусов. Для примера мы выбрали цвет дуб Sonoma. Обратите внимание, что при этом, наш нестандартный открытый модуль изменил цвет автоматически. В настройках проекта выбираем цвет фасадов нижних и верхних шкафов. Переходим к выбору столешницы.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 Для законченного общего вида проекта добавим технику. Добавляем аксессуары через общий каталог. Шины для навески шкафов рассчитываем по длине верхнего ряда шкафов. Сушилку для посуды по размеру модуля, в которой она предусмотрена, и лоток для приборов, также по размеру модуля. Переходим к опциям. На каждый модуль выбираем необходимые. На все модули ставим опцию «Петли Сенсис», «Доводчики». На шкаф под вытяжку установим опцию без присадки, чтобы не осталось отверстий под петли при установке вытяжки. После окончания проектирования вам сразу видна итоговая стоимость кухни и ее состав. Переходим к оформлению. При необходимости в корзину можно добавить дополнительные позиции.